Доброго всем денечка Вы с любовью из моего домика в деревне. Праздники февраля как-то быстро пронеслись, пробежали. А так хочется сказать и показать, что действительно отдохнули мы отлично. Сын пригласил нас на рыбалку, зимнюю, но не простую а рыбалку, соревнования. Кто ж больше поймает рыбки? Компания участников это одержимый зимним Рыбом ловли медицинские работники нашего города Нижнекамска. Город насчитывает 275 тысяч населения. И, конечно, медицинские учреждения имеются. Это городская больница номер один, многопрофильная больница, центральная районная больница, стоматологическая поликлиника. Имеются поликлиники на территории промышленной зоны. Но это я перечислила то, что знаю. Может, еще что-то есть. Ранним утром мы выехали веселой компанией на близлежащее озеро. Все было организовано серьезно. Судьи, участники, призы и подарки победителя. День выдался на удивление солнечный, без ветерка. Кульминацией был приготовлен ароматный плов, чай из самовара, а мне, конечно, вот понравилась атмосфера доброжелательности. Отдохнули отлично. Понравились увлеченные рыбаки-медики. Женщины ловили рыбку и могли похвастаться уловом. Всем, кто стоит на охране здоровья жителей города, желаю здоровья, солнечных дней, исполнения желаний и мир вашему дому.